Меня зовут Щедрин Иван, я работаю на заводе Воронеж-Сельмаш, член совета директоров, плюс хожу еще в совет директоров многих компаний, которые содержатся в группе. И сейчас непосредственно я веду проекты стратегического развития, это поиск наших международных партнеров, привлечение их с нами в работу, ну и, соответственно, выход на международный рынки. Вот это основная суть в рамках Воронеж-Сельмаш. Также я... Сейчас ну, выступаю фактически в роли руководителя проекта по одному из стартап-проектов. Ну и видим, что этот проект может показать очень хорошие результаты. По крайней мере, мы ставим амбициозные цели. Здорово. Так. А вот расскажите о себе, то есть о себе как руководителя у личности, может быть, об эксперте. Я понимаю, что надо жить по заповедям, и то, что там есть, надо это все соблюдать. Уж это точно никакого негатива не несет, а только позитив. И я вижу, что это мне помогает, это питает меня энергией, и когда я живу в рамках этого, это все как бы правильно. То есть идет развитие, идет рост поднявшись на определенный уровень, очень сложно себя контролировать, да, то есть одеть на голову корону, сказать, я великий, я самый умный, я самый там, э, там самый главный, и это очень плохо, на самом деле, это потом идет, э, ты себя разрушаешь этим, поэтому, конечно, я стараюсь все-таки более скромным быть <laughs> где-то и Через какое-то время там, оценивать и свои там, результаты, свои поступки через вот эту призму и вот какое-то там тщеславие и самомнение все-таки приводить в соответствующий уровень. Вот интереснейшие мысли и ценнейшие, причем как бы ценнейшие не только в рамках нашей беседы, а вообще как методика для руководителей. Иван, может быть, есть рекомендация какой-то? Ну, я люблю очень формулы. В идеале, конечно, формула, рекомендации, инструмент, метод. А как с гордыней бороться? Потому что для руководителя это ведь очень серьезная проблема. Мне понравилось, значит, очень в книге от хорошего к великому Джим Коллинза. Uh -huh. Но мне понравилось то, что когда ты достиг результатов и ты говоришь, что это мы достигли коллективом. А когда неудачи, ты говоришь, что виноват я в этих неудачах, это как бы свидетельствует о том, что все-таки ты руководитель, и ты берешь на себя ответственность. Как только ты говоришь, что в неудачах виноват весь коллектив, а все победы, это я такой молодец, но ну, это я считаю, что <laughs> где-то неадекватно. Ну вот она формула. То есть вот, да, в принципе, она вот в разных интерпретациях встречается, но вот еще раз фокусироваться нужно, да, что победы – это победы команды, а неудача да. – это неудача руководителя. Неудача – это неудача руководителя. И это как бы многие подтверждают, что все-таки ну, люди, какие бы они ни были, все равно зависит от того, какой руководитель. Так работает и команда. Шикарно, спасибо большое. Эта тема на самом деле вечная. Ну, очень много вот есть интересных вопросов, как руководителю справиться с этим гневом, когда в конфликтных ситуациях он каждый день бывает, как ему перебороть да. себя, как ему возлюбить людей, когда это тяжело. Когда испытания ну, посылаются. Я, я, у, меня, у меня вопрос: ответ простой: как бы как человек православный, надо помолиться, просто <laughs> вот в церковь сходить, и это на самом деле тебя успокаивает. Я для себя нашел решение это. Понятно, что все равно происходят какие-то дисбалансы, но а, когда ты проходишь через Таинство исповеди, да, то есть ты понимаешь, все, что ты сделал, тебе придется прийти и сказать священнику, и реально раскаяться в этом. То есть ты же не можешь прийти, там, сказать, я там послал там всех своих, ну, в принципе, на, ну, согрешил, ну, ничего, потом еще пошлю. То есть это же невозможно, то есть, то есть таинство покаяния, когда ты должен признать, что это действительно грех, ты готов с ним бороться, только с этим ты идешь на исповедь. Поэтому, естественно, ты проходишь через серьезный психологический стресс. Тебе не хочется этого еще делать. То есть, ты будешь максимально пытаться, как бы, этого не делать. Ну, вот, по крайней мере, у меня вот такое решение. Ну, это, кстати, инструмент. Я вот действительно задумался, что эти, по большому счету, это да, ответ -то на поверхности. Не стоит искать сложные формулы и методы. Вот он уже, он уже придуман с двухтысячелетней летней историей. Я пришел на должность финансового аналитика, и первое, конечно, для меня всегда было интересно то дело, которым мы занимаемся. То есть там оплата какие-то еще должности, всегда это было у меня на втором плане. То есть всегда были интересные задачи. И мне повезло, я попал в момент, когда пришла новая команда, и у меня была возможность творить просто. Параллельно я писал диссертацию, то есть у меня можно было там... Те мысли, которые я там анализировал и в рамках там диссертации их писал, я их мог бы здесь сразу воплощать. И для этого, конечно, я считаю, это уникальная ситуация, когда тебе дается возможность там, внедрять различные системы. В тот момент было бюджетирование, да, там новые системы, еще об этом никто не знал. И как бы, мы начинали это внедрение. И в этом плане, конечно, супер. То есть, когда ты на волне, и ты можешь изучать и сразу же это внедрять, смотреть, как это работает. Я думаю, что это ключевое, потому что многих людей и вот из моей практики ломает то, что человек начинает оценивать. А вот сколько я даю сил, да, и сколько мне платят, а это адекватно или неадекватно. Как только ты начинаешь вот это сравнение делать, тебя это сразу как бы уносит в другую сторону. И я думаю, что это развитие останавливается сразу. То есть развитие это, ну, по крайней мере, для меня, это всегда держать себя за пределами зоны комфорта. То есть зона комфорта ты себя еще подгрузил. Думаешь, да как же я не потяну, еще подгрузил. Потом время прошло, понимаешь, да это все нормально, вроде ты тянешь там, еще подгрузил. И так, так ты только так ты можешь расти. Когда ты там выполняешь одно и понимаешь, ты вроде 100%, тебе тут раз еще задачка, а давай-ка ты вот это направление проработай. Взял с удовольствием, начал прорабатывать, хоть понимаешь, там нужен день, ночь, там. Но это дает рост. Только это. Когда ты выводишь себя из зоны комфорта, подгружаешь, только тогда ты растешь. Вот это как бы для меня такая только формула. Вот так. Интереснейший ответ. Иван, а где вот кроется вот это вот зернышко, это питательная вот лучина, которая помогает находить в себе силы, мотивацию, желание выходить, выходить, выходить, когда уже достиг и снова выходить? Ну, да, я думаю, что когда у тебя есть хорошие наставники, правильные, от которых ты можешь брать пример и видеть, что ну, действительно это правильный пример. И я считаю, что мне здесь повезло: вот у меня там два наставника Владимир Стригин и Игорь Владимирович Чуйко, они по-разному каждый дополняет друг друга. Там Грунвич это супер предприниматель, это тот, который там, быстрое решение. там более системно, но вот как бы они просто идеальные наставники, которые показывают, как вот надо двигаться. То есть вот это очень важно. То есть наставник и как бы твое внутреннее вообще желание. Здорово. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Перейду к нашей теме. Как вы пришли к пониманию того, что технология системной работы, инструменты системной работы в вашей команде сейчас дадут пользу? Ну, смотрите, я вообще человек системный. И, по крайней мере, там всегда в рамках своей деятельности я все систематизировал. Но была проблема, я не мог это все транслировать на людей, на коллектив, с которым я работаю. Вот просто не мог и все. Изначально там я пользовался там, это OneNote, OneNote дает возможность скидывать задачи в Outlook, в Outlook ты отслеживаешь задачи, ну, как бы календарь, и все прочее. Но почему-то это не приживалось. То есть вот людям говоришь, там, давай, делай так. И какое-то время делают, потом перестают делать. И невозможно эту системную работу вот было добиться хотя вроде ну сам ты ведешь ну понятно что один как бы да но нужна же команда чтобы в этом работала и эта проблема была а, хотя многие там говорят вот там делать так ну делаем но не получается как бы не приживается это как вот насильно пытаемся не приживается хотя много разных методик пробовали и второе момент это это планерки то есть вот сели на планерку там час-два, и вот, вот это время, постоянная потеря времени. То есть мы, у нас была мечта, чтобы планерка там 15 минут была. Не получалось, это непонятно было, как это сделать. И вот здесь вот ваша методика, я считаю, это, наверное, вот, ну, одно из лучших. Потому что, во-первых, она очень быстро внедряется, людям легко этим пользоваться, вообще не надо ничего думать. Я вот, например, если наши производственники там все освоили, ну, нет проблем вообще никаких. Второе – это брифинги с этой четкой фокусировкой, которая на ежедневном основе, первое, люди, людям позволяет фокусироваться на день. Это очень важно. И второе – позволяет тебе за 15 минут быть в курсе всех проектов и вообще проекта целиком. И быстро корректировать, если у кого-то что-то не получается. Плюс недельное планирование тоже отлично, фокусировку на неделю, плюс ежемесячное планирование, когда мы говорим, а что же мы за месяц сделали, и ретроспектива, когда мы там отрабатываем, какие там плюсики нам надо сделать, чтобы у нас этих наших минусов не было. Вот я считаю, то что понятно, что там стратегические вещи, это как бы у вас в принципе, это, ну у многих это есть, там в той или иной формулировке, но вот эта ценность методики вот с этим, там, стрела то, что вы завязали это, то, что сделали брифинги такие легкие, я считаю, это просто супер. Хотя это все просто, да, ну, как японцы говорят, красота в простоте, да, вот, и все гениальное просто. То есть это просто, это гениально, это, как бы, я считаю, это супер. И я вижу, что это реально в работе помогает. То есть, первое, ты понимаешь, что ты сделал за неделю или не сделал что-то за неделю что человек каждый день делает или не делает, опять же. И четко понимаешь, как ты к результату движешься. Вот я считаю отлично. И на простых инструментах это сделано. То есть не надо там какие-то там 1С, какие-то там системы, там sap там кучу консультантов, там это все внедрять. То есть это все. Вот ты захотел, ты завтра поставил, и завтра начинаешь этим пользоваться. Уже. Это супер. Великолепно, спасибо большое. Все, спасибо, очень Добрый ценно рад. было. Спасибо. спасибо, всего хорошего.